Пожалуй, перед началом эпизода нужно дать вступительные разъяснения. Я не являюсь профессиональным игроком и не выступаю за какую-либо киберспортивную организацию. Цель данного киноматериала показать и дать начальный экспириенс ребятам, которые собираются играть со снайперскими винтовками, но не знают с чего начать. Ни в коем случае себя не называю маэстро снайпы, я даже где-то вдалеке не стою с таким титулом. Просто благодаря опыту, который у меня есть в игре и непосредственно в ютубе, я хотел бы поделиться самыми главными наблюдениями и знаниями, чтобы познание такого класса, как снайперские винтовки, было максимально комфортное, да и, можно сказать, безболезненное. Поэтому, здорово, мужские мужчины, каждая игра начинается с настройки. Чтобы не утяжелять выпуск, по подсказке сверху я тебе оставил материал по собственной настройке сенсы. Там много чего интересного есть, в том числе даже мой хендкам. Поэтому сначала ознакомься с этим движем, а потом уже возвращайся сюда. Господа, прямо сейчас делаем паузу и залетаем в Хроники хауса. Это увлекательная онлайн экшен RPG игра, которая затягивает с первых минут геймплея. Кстати, про-геймеры играют в Хроники хауса GTA. Дами. Ведь тут свыше 100 миллионов игроков со всего мира, 4 миллиона участников комьюнити и самое главное, более 50 совершенно уникальных героев. Хроники хаоса это 6 полноценных режимов игры и 130 сюжетных миссий, сплетенных в увлекательную историю. Больше всего мне нравится чилить в режиме гильдии в небесном городе. Я поиграл за титанов, изучал подземелья и разнес других игроков воинов гильдий, получив много редких ресурсов и ценных наград. Что я не смог сделать, так это победить ужасную гидру. Брата-братья, мне нужна ваша помощь, чтобы объединиться и сразиться с ней вместе. Прямо сейчас сканируй мой QR-код или переходи по ссылке в описании и забирай 5 топовых героев, 600 изумрудов и 30 тысяч золотых монет. Скорее, предложение ограничено. Увидимся на полях сражений в хрониках хаоса. Отец, тебе нужно узнать пару приколов для снайперских винтовок. Большинство раньше под снайпу брали красный перк прыть. Все из-за неправильной трактовки вот этого описания, которое гласит «Время требуемое на прицеливание после бега снижено». То есть, ты не будешь быстрее прицеливаться после бега, а как раз таки наоборот. И многие путали такой прикол и брали данный перк под снайпу, думая, что он улучшает скоростные характеристики Пушки. Обязательно это запомни. Также еще есть один красный перк, разработанный по большей мере для снайперов. Железный легкий называется. С помощью которого можно дальше оставаться в стабильном скопе без раскачки. Я даже в свое время не стал его открывать, ибо пофиксить раскачку в прицеле можно очень даже просто. Допустим, ты целишься и через какое-то время твой прицел начинает водить по сторонам. Как это началось, ты просто заново выходишь и заходишь в зум, и все, элементарно не нужно тратить слот на такой вот неоднозначный перк. Помимо этого тебе нужно понимать, что снайперские винтовки сами по себе довольно тяжелые и медлительные и лучшим решением хоть как-то подправить ситуацию будет перк легковес. Причем не важно, как ты будешь играть со снайпой. Это можно сказать мастхэв для данного класса. Еще один интересный факт, который тебе нужно запомнить у всех снайперских винтовок дефолтный прицел лучше магнитится к противнику, чем к при условии, если у тебя включен ползунок автонаводка. Раньше кастомный прицел был толк вешать, ибо он чуть-чуть прибавлял густов к скорости прицеливания. Но на данный момент уже такого прикола нет, поэтому можно обойтись и без них. Что тебе еще нужно знать про снайперские винтовки? Так это то, что очень сильно срывает прицел, когда по тебе стреляет неприятель. И на начальных этапах такой негативный эффект тебя может расстроить. Да и что лучше вначале брать прямо сейчас узнаем. Во-первых, я настоятельно тебе рекомендую выбрать снайпу, с которой ты будешь играть постоянно. Начнем со сборки. Собирать снайперские винтовки несложно для сетевой игры. Обычно всегда берут модули на скорость прицеливания. Но если ты только-только пробуешь играть с болтовками, то для старта я рекомендую взять локус и поставить на него прорезиненное покрытие рукоятки. Оно немного тебя спасет рывков при попадании и твой прицел не будет так сильно улетать в космос. Вот тебе пример сборки. Ты помнишь, что тебе нужно взять перк легковес и в пару к нему перк стойкость, который на 60% ослабляет рывки при ранениях. Синий перк можешь взять на стороже, чтобы дополнительно видеть противника. Данный сет перков для старта очень хороший и сильный, чтобы привыкать к геймплею со снайпой. Второстепенным оружием лучше всего взять коротышку и собрать его для стрельбы от бедра На ближних расстояниях это очень хороший Девайс для защиты Допустим ты взял попробовать данный лодаут И пошел в сетевую игру Либо же в рейтинг Тебе нужно понимать, что сначала твой геймплей Должен максимально быть сейвовым и позиционным Поэтому нет ничего зазорного Если ты займешь выгодную позицию И обезопасишь себя активкой Либо же минорастяжкой. Да, она как бы хреново сейчас работает Но все-таки что-то там крякает Твоя главная задача на первых порах – играть аккуратно и без лишней суеты, чтобы постараться вникнуть в особенности геймплея. Так, это было домашнее задание для тех, кто не знает, с чего начать в познании данного класса. Переходим к более продвинутому уровню. Итак, ты уже играешь позиционно и читаешь карту, и в принципе стараешься агрессировать на протяжении всего матча. Тут тебе я хочу порекомендовать собирать снайпу чисто на скорость прицеливания и уже здесь добавлять перк на быструю смену оружия для дальнейшего прогресса. Перк «Стойкость» заменяй на перк «Кураж», который убирает замедление скорости бега после выстрела. Да и в целом этот перк делает снайпера очень маневренным на поле боя. Из минусов, твой прицел при попадании будет срывать и здесь тебе уже придется двигаться намного больше. Если пока что с таким лудаутом тебе тяжко играется, то вернись к прошлому комплекту. А сейчас я хочу рассказать про главную фишку и даже можно сказать секрет правильной стрельбы. и и снайперских винтовок. Хочу отметить, что такой МУФ я взял не с потолка. Им активно пользуются профессиональные снайперы, за которыми я слежу в ютубчике. В общем, ты бежишь, видишь противника, начинаешь заходить в зум и в это время перед выстрелом отпускай левый джойстик управления и только потом стреляй. Так ты намного лучше прицелишься и избежишь ненужного промаха в самый решающий момент. На словах, конечно, это все классно звучит, а ситуации бывают разные, но большинство твоих выстрелов все-таки должны быть организованы вот по такому алгоритму. Ну и, собственно, самый хардкорный комплект, в котором нужно взять перк на чтобы быстрее менять оружие после выстрела. Это не просто какой-то задротский трюк, тут дело в другом. Смена на холодное оружие нужна для спринта, ибо скорость передвижения у режиков значительно лучше, чем у снайпы. Таким мувом можно практически молниеносно уйти с линии огня. К тому же передвижение с режиками по карте делают вас намного мобильнее, да и в экстремально близком бою появляются все шансы на победу. Теперь давай с тобой поговорим про то, как это хозяйство лучше всего тренировать. К слову, мы с тобой взглянули на условия, три уровня навыков для снайпера. Обязательно выбери тот, который пока что тебе подходит, а со временем переходи на другой. Вначале я рекомендую тренировать комплект в катке с одними ботами. На полигоне не получится мутить такой движ, ибо некоторые перки там некорректно работают. Покатай с ботами, попривыкай к скорости геймплея и к скорости прицеливания. Отрабатывай мувы с грамотным уходом после выстрела и тому подобное. Настоятельно рекомендую играть с ботанами, либо в простой сетевой игре чтобы сразу привыкать к моделькам противника и к его параметрам. Да и к тому же это намного интереснее, чем стрелять по мишеням. Давай прямо сейчас проведем социологическое исследование и посмотрим на какой уровень из тех, что я перечислил ранее, ты прямо сейчас можешь залететь. Легкий, средний, а может быть сложный? Обязательно напиши на каком ты уровне, только честно. Еще раз хочу напомнить, что это все мой опыт и наблюдения, которые я делал, пока опознавал колдушку. Буду очень очень рад, если такой экспириенс кому-то поможет, да и даже если кто-то что-нибудь на заметочку возьмет. Значит, я не зря сидел и монтировал данный эпизод. Надеюсь, ты не забыл его поддержать кулаки, чем и своей подпиской, ибо все только начинается. И это был Огненский.